Всем добра! Ура! Игра! Приветствует вас, друзья! И с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть, конечно же, в космических инженеров. Так как наша база «Рассвет» растет и ширится, нам каждый раз приходится придумывать все новые извращенные, изощренные идеи, как же нам в дальнейшем выживать на этой неизвестной а, планете. Про одну из наших таких вот безумных идей, мои дорогие зрители, я сегодня и расскажу. Ну, естественно, запасайтесь чаечком, печеньками или чем вы там привыкли запасаться. И приятного всем просмотра. Также, дорогой мой зритель, не забывай ставить лайкосики под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Так, кто это здесь двери не закрыл? Непорядочек. Двери у нас полуавтоматически закрываются, когда мы к ним а, подходим. Так, ну что ж, друзья, давайте я вам уже продемонстрирую. Сегодняшним нашим гостем, как говорится, этого видоса станет наш многоуважаемый и многострадальный а, механизм под кодовым названием а, Крот. Вот там он внизу, друзья, стоит. Давайте я сейчас к нему перемещусь и мы с вами на него посмотрим и в деталях разберем все его тонкости, преимущества и, конечно же, а, недостатки. Да, ребятки, есть у нас вот такой вот Крот. Предназначен он эксклюзивно чисто для... Предназначен он чисто для бурения и добычи всяческих разных ресурсов. В частности, для бурения, для чернового он предназначен. То есть никакой сортировки, никакого там дополнительного складирования в отдельные контейнеры. У него этого всего, ребятки, нет. Он создан чисто для того, чтобы копать огромные длинные тоннели и самому по ним перемещаться. Ну и коротко давайте расскажу я про его функционал и небольшая предисточность. А Крот это мой самый первый дрон-копатель, которого я создал в игрушечке Space Engineer. Да, это мой первый пилотный проект, который я перебирал аж несколько раз. На его разработку у меня ушло, наверное, около 3-4 часов реального времени. Но, как говорится, получилось вполне неплохо для первого раза. Кому, ребят, понравится данная модель, все ссылочки на ее скачивание есть в описании. Переходите, подписывайтесь и этого карта можно будет собрать Легонечко и в своей игре В том числе, ну что ж, друзья, давайте Немножечко посмотрим на его характеристики Какие имеются у нас на данный а, момент Ну, так как это у нас аппарат Для глубокого бурения, ну как для глубокого Просто для чернового бурения Естественно, у нас здесь стоит целых два а, Бура, этот аппарат Выступает как класс дрон Потому что у него нет никакого Никак пита, да, никакого сидения для управления А мы просто-напросто По удаленному доступу можем Управлять этим а, парнем просто-напросто подключившись к его мозгам, то есть к модулю удаленного доступа через антенку и управляя им на расстоянии. Максимальную дальность действия, естественно, можно редактировать в его настроечках, то есть, например, если он у вас а, сильно далеко улетит от базы, он может отключиться. Вот чтоб, чтоб такого, ребятки, не случалось, нужно каждый раз в настроечках антенны а, выставлять какую-нибудь максимальную а, дальность, но да, на данный момент у него дальность стоит, по-моему, 1000 метров, точнее, радиус действия, то есть на 1000 метров мы от базы можем отлетать и спокойно работать, не сильно тратя при этом а, энергию. Потому что каждая, как говорится, каждый метр а, удаления антенны, точнее радиус действия антенны, а, сжигает быстрее заряд нашей а, батареи. Но это, как говорится, опциональная такая функция и настраивается она по вашему а, желанию. Ну вот, ребятки, два бура, которые копают достаточно бодренько и которые позволяют этому карту перемещаться целиком и полностью, не задевая м, боковых и вверху Стен вообще никак Просто, ребятки, легко И даже можно немножечко маневрировать И разворачиваться при этом То есть туннель, который он копает перед собой Достаточно э, достаточен Для того, чтобы ему перемещаться Свободно Ну и дополнительный модуль, конечно же Это 11, по-моему, двигателей Если я не ошибаюсь, на нем стоит э, для, э, На подъем, по-моему, 7 двигателей э, Для того, чтобы можно было таскать Сколько он может унести Ну и маневровых двигателей здесь 4 это влево-вправо и назад а, и вперед. А может быть, я и ошибаюсь, может быть, здесь двигателей у нас гораздо а, больше. Так, ну что, ребят, могу еще сказать, это то, что у нас здесь имеется вот такой вот а, коннектор. Он предназначен исключительно для а, загрузки, для автоматической, подчеркну, загрузки и для автоматической, для автоматической выгрузки того, что мы добудем на этом самом а, устройстве. Работает этот парень у нас на двух средних батарейках, заряда которых при полном заряде хватает на час, по-моему, времени, если я не ошибаюсь. Да, где-то около часа автономной работы, наш крот может спокойно ковыряться и вы можете не беспокоиться за то, что у вас закончится внезапное электричество и ваш крот а, сядет. Но на этот случай у меня, ребятки, тоже предусмотрено все. Здесь вот сверху стоит две, по-моему, батареечки. Это у нас, ребята, резервное питание, а, заряда которого вам должно хватить, если вдруг вы где-нибудь случайно сядете, да, не уследите за батарейкой. Заряда вот этого резервного питания вам должно Просто-напросто будет хватить Для того, чтобы долететь до зарядной Какой-то станции, там подзарядиться И дальше продолжать свою Свою работу. Да, ребятки, у нас Достаточно все неплохо продумано Также у нашего парня имеется Офигенное освещение. Это вот здесь Вот один прожектор спереди, как вы видите, да Пока что он в выключенном состоянии И сзади есть еще целых Два прожектора, которые позволяют Нам просто-напросто освещать Все вокруг себя. То есть под землей В темноте он точно, ребятки, слип не кажется он преодолевать будет с легкостью и освещать будет на дальнее расстояние так, что вам будет комфортно перемещаться и бурить любые, любой сложности и длины а, туннеля Ну что ж, переходим дальше, что у нас еще есть интересного а, Вот как мы видим здесь у нас присутствует конечно же удаленное управление и а, вот здесь вот в носовой его части у нас присутствует камера номер один, это как говорится основная камера, с помощью которой мы можем осуществлять, а, осуществлять обзор и а, бурить по направлению нашего движения а, вперед также существует еще и сзади одна камера, которая позволит вам а, маневрировать назад, чтобы случайно не зацепиться и не а, покоцать своего крота в какую-нибудь выступающую скальную поверхность да, вот она у нас камера сзади, которая находится, а, с ее помощью можно очень легко и просто стыковаться через этот коннектор, то есть вы точно не заедете туда, куда не надо, и не повредите своего замечательного а, крота. Ну что ж, это, в принципе, все функции, хотя, ребятки, да, хочу сообщить еще про то, что у этого карта есть броня, какая-никакая, да, то есть тут легкая обычная броня используется, в принципе, тяжелая броня ему и не нужна. Из-за облегчения конструкции используются легкие блоки, а, блоки легкой брони, то есть, как вы видите, их тут достаточно много, а, единственное, вот буры они не защищают, а, но основной прицел защиты шел чисто а, исключительно на его двигатель. Двигатели. То есть, чтобы у нас а, в процессе маневрирования, если вдруг все-таки мы а, случайно врежемся в какую-то а, породу, наши двигатели всегда были, как говорится, на ходу, и мы никогда, а, ни разу, нигде не упали. То есть, а, я думаю, что защита здесь более чем достаточная. Да, защиту я тоже дорабатывал. Вот видите, тут у нас движок стоит, да, боковой, например. Я тут нарастил специально такие, знаете, щеки, как у хомяка, чтобы специально эти движки у нас не коцались, когда мы сдаем, к примеру, назад. Тут, ребят, батареи речку можно наблюдать. Вот там вот, да, у нас заряда немножечко осталось. Но для сегодняшней, как говорится, серии нам а, пойдет его потестить. Так, ну и тут, ребятки, конечно же, у нас внизу, в самом низу его это шасси, а, которое умеет выдвигаться и которое умеет а, складываться. Сейчас я вам, ребятки, продемонстрирую. Итак, пришло время испытать нашего парня. А, ну что ж, подключился я уже по модулю удаленного доступа. А, для тех, кто не в курсе, как подключаться легко по модулю удаленного доступа, а, для этого необходимо зажать просто Shift и кнопку и кто играет с клавиатуры И у нас сразу же а, вылетает списочек наших с вами структур К которым можно подсоединиться Также здесь будет тот наш самый крот а, К которому я уже подключен И я уже готов им а, управлять Так, ну что ж, друзья, давайте попробуем запустим нашего крота И посмотрим, как же он у нас а, работает Для того, чтобы, да, ребят, мини-гайд Как пользоваться моим, как говорится, изобретением Для того, чтобы нам правильно запустить крота а, Нам необходимо, первое, это поставить резервную батарею то есть на восьмерочку, а в Режим выключен для того, чтобы у нас оставалось всегда а, электричество И чтобы мы просто так не сели где-нибудь вдалеке от базы а, для, Короче, ребята, она нужна чисто для резервного питания, чтобы долететь до базы Она должна быть всегда у нас а, выключена Это первое Второе, естественно, мы на девяточку ставим зарядки на авто а, Режим нашей основной батареечки у нас уже, кстати говоря, стоит а, Третье, что мы делаем, это запускаем наши двигатели на кнопочку 4 Вуаля! Так, движки работают, по идее должны вроде как работать, точнее нет, ребятки, на клавишу 3 мы запускаем двигатели нашего а, крота. Вроде бы все уже работает, да, вот мы проверяем таким образом наши движки, все, ребятки, хорошо работает, да, атмосферные обычные движки у нас здесь стоят, которых, в принципе, хватает для того, чтобы а, комфортно перемещаться а, в пространстве. Так, ну что ж, включаем, конечно же, свет. Как же без света-то? Да, вот такой вот, ребят, у нас мощный свет Освещает просто все вокруг Он у нас, да, плюс еще есть дополнительные фонарики Вот там вот спереди Убираем наши шасси Давайте отключаемся на клавишу P и наш крот уже готов а, взлетать Убираем, ребятки, мы не просто, да, это слово, потому что у нас убирается шасси вот таким вот а, способом Оно у нас просто-напросто а, задвигается Напомню, ребятки, единственная деталь, которая здесь не а, стандартная, это вот это вот а, шасси, которое я добавил из модов Уж очень оно мне показалось интересным за, как говорится, свою оригинальность, то, что оно может вот так вот задвигаться и а, обратно выдвигаться Но вы можете поставить по своему усмотрению Если у вас нет модов Вместо вот этого вот шасси а, Поставить просто стандартное И оно будет работать тоже а, идеально Так, ну что ж, давайте повертимся, покрутимся Да, вот так вот у нас наш крот может манипулировать Да, очень хорошее управление у него Ну, для данного веса в 20 тонн я, я поставил на него один гироскоп и одного гироскопа, друзья, вполне достаточно, чтобы вот так вот легко и просто вертеться на а, мышку Так, ну что ж, наш Крот уже готов, ребятки, показать себя во всей а, красе Давайте попробуем, посмотрим, что у него еще есть Да, все, ребят, органы управления я расположил чисто на одной панели, больше ему ничего а, не надо Вот таким вот способом, а, просто зажав на, на клавишу 4 на вашей клавиатуре, да, вы можете активировать наши оба бура и бурить ими в разных а, режимах Если мы зажима зажимаем левую кнопку мыши а После нажатия на четверку Мы начинаем бурить и добывать породу Если же мы нажмем на правую кнопку мыши То тогда мы начинаем просто-напросто бурить Без добывания породы Просто перемещаясь под землей Ну что ж, давайте, ребятки, уже пролетим немножечко Посмотрим, как наш крот ведет себя Именно уже на буровых а, работах Нажимаем на днерочку И перемещаемся сразу же в первую а, камеру И оказываемся мы в нашем глазах главным, как говорится, подземелье нашего комплекса а, Рассвет. Да, это у нас центральный цех, точ, точнее, центральный взлетный ангар, откуда мы запускаем наших а, дрончиков. Его, естественно, я планирую а, расширять, и расширять мы его, ребят, будем вот в эту вот а, сторону. Так, уберем лишнее. Хотя, ребятки, лишнего нам тут точно ничего не будет, потому что мне нужно контролировать баланс и как бы мне не завалиться. И давайте вот тут вот попробуем, мы сейчас немножечко с вами а, побурим. Ну что ж, давайте попробуем со стороны, посмотрим, как же у нас выглядит а, бурение на нашем с вами а, карате. Вот подлетает наш парень, да, потихонечку, помаленечку, надо немножко ниже отпуститься или же наоборот. Вот, ребят, подлетаем мы, просто зажимаем а, правую кнопку мыши а, для просто бурения. И начинаем потихонечку упираться вот в этот вот грунт. Да, он просто-напросто вгрызается в него вообще легонечко, да, просто-напросто как нож в какой-нибудь торт или в масло. И начинает, как говорится, делать свое а, дело. При этом не забываем держать баланс, да, чтобы у нас он ровненько шел. И потихонечку, друзья, вот таким вот образом происходит у нас бурение. Этот, этого крота можно, кстати, проапгрейдить как следует, если вам будет недостаточно тех самых параметров, по которым он бурит изначально. Вы можете поставить вот на эти вот боковые буры, тоже, я говорю, ребят, по вашему усмотрению, на каких-нибудь, например, трубах дополнительные буры, чтобы наш крот бурил с вами гораздо больше площади. Да, таким образом я себе, ребятки, этого крота прокачивал для того, чтобы вскопать огромный, огромный тоннель для того, чтобы чтобы у нас а, проходной червь, а, проходной, так сказать, транспорт червь смог а, доставлять от ледяного озера к нам большое количество льда. Все, ребятки, с помощью вот этого крота. Так что вы, ребят, можете по своему желанию на него навешать этих самых буров, да, до обалдения, хоть до посинения. Он, в принципе, до 40, по-моему, даже больше, до, 40, до 50 тонн груза он может тащить. То есть а, можете по максимуму обвешать его бурами, и он вам будет бурить огромные туннели именно под уже ваши а, нужды. Ну и а давайте переключимся опять-таки в него. Да, вот как выглядит у нас бурение, ребятки, прямо из-за а, передней а, камеры. Мы просто-напросто подлетаем к породе, да, держим высоту примерно 27 метров, да, у нас по центру показывается. И начинаем вгрызаться просто вот таким вот образом. бурит он достаточно быстро. А, но ни в коем случае не нужно переборщивать со скоростью, иначе мы просто будем с вами а, врезаться, ребят. Вот так вот, если я переборщил немножко, я врезался а, в стену. Ну и специально для этих случаев у меня стоит здесь такая вот, знаете, стеклянная специально защита для камеры, чтобы нам чисто случайно не повредить нашу камеру и не выколоть, черт возьми себе, глаз. Поэтому мы всегда можем отслеживать работу нашего бурильщика вот через эту вот замечательную переднюю камеру. Ну что ж, давайте немножечко отлетим назад. И для этого нам, ребятки, поможет наша задняя камера. Переключаемся на нее. Да, задние прожектора, конечно же, делают свое дело. Они просто освещают весь туннель целиком и мы точно никуда не врежемся, если будем тихонечко и грамотно Отъезжать назад, естественно, с Достаточно неплохим ускорением Так, ну что ж, пробурили мы Не очень-то хорошо, естественно, мы все это дело Сейчас будем э, выравнивать Возьму немножко я, наверное, повыше И проедемся еще разок до самого конца. Так, ну это я вам показал, ребятки, просто-напросто бурение, когда мы не загружаем нашего карта на максимум. И давайте также я вам сейчас продемонстрирую максимальную его возможность на тягу, сколько он может с собой а, унести. Конечно же, ребятки, я его спроектировал таким образом, чтобы он мог тащить на себе а, по максимуму породы. И давайте просто сейчас, ребят, на примере добычи камня мы с вами и посмотрим его тяговые а, возможности. А, самый, ребят, важный, да, совет при м, добыче, да, и собирании. Вот, смотрите, мы начали копать уже 21 тонна. А, заполняются наши внутренние контейнеры. 23 тонны, 25 у нас сейчас тонн весит, да. И давайте сейчас все-таки набьем его по максимуму. Да, самый, ребят, главный совет при добыче на этом устройстве, это ни в коем случае не старайтесь, чтобы он у вас завалился либо влево, либо в для него это будет, ребятки, критично. Старайтесь держать уровень горизонта на вот таком вот центральном уровне, как у меня. То есть, значит, старайтесь, короче говоря, держать линию горизонта всегда более-менее а, ровненько. Вот мы, ребят, уже добыли 47 тонн, 49 тонн, пожалуйста, как я и говорил. Ну, короче говоря, 50 тонн, грубо говоря, наш крот может утащить. То есть, это полная вместительность его контейнеров, которые у него есть сейчас на данный момент. Так, ребят, переключаемся на заднюю камеру и начинаем балансировать с помощью задней камер, Да, ни в коем случае не стараемся, ребятки, его завалить. Потому что смотрите, ребят, что я вам сейчас покажу. Немножко, если у нас крен пойдет налево, давайте, ребят, посерьезнее зададим. Вот, видите, нас уже повело. Видите, нас повело, и наш уже крот становится неконтролируемым. А если мы завалимся также вправо, да, сильно, сейчас тоже вам покажу... Вправо заваливаемся сильно Вот смотрите, горизонт у нас поплыл вправо И мы плывем вправо, просто не контролируя а, наше устройство Это, ребят, потому что вес слишком большой И а, один двигатель, который маневровый, боковой Он не справляется с этой задачей Поэтому нужно всегда горизонт держать а, на центре Если, ребят, вы это будете делать, то тогда проблем не возникнет Что вы внезапно а, упадете Ну и несем, конечно же, везем вот эту нашу породу а, на наш с вами в наш с вами коннектор для изъятия. Вот он у нас тут имеется уже, да, коннектор специально для этого и построил. Подлетаем мы к нему и сейчас наша задача, конечно же, к нему приконнектиться и сгрузить все то, что мы добыли. Задняя камера в этом нам, конечно же, поможет. Так, ну что ж, подлетаем тихонечко, тихонечко, еще немножечко, еще чуть-чуть. Также не забываем контролировать горизонт и, главное, ребят, тихонечко, чтобы не повредить коннектор. Иногда бывает, что коннектор задний вылетает, когда мы слишком быстро подлетаем. Все, ребятки, за. Законнектились, так сказать, присоединили мы нашего крота. И достаточно сейчас только лишь нажать на клавишу P, на, на нашей клавиатуре, и, и пошла разгрузочка. Да, как мы видим, у нас пошла, ребятки, шкала груза на убытие. И как только мы отсоединимся, наш крот опустошится, и весь наш груз окажется на нашей базе. Ну что ж, на разгрузочку крота мы посмотрели. И давайте я вам сейчас еще продемонстрирую еще один момент, который тоже очень важно а, соблюдать. Это правильная, а, правильная установка на зарядку нашего а, устройства. Заходим мы еще раз, ребятки, в крота. А, после того момента, как только вы подлетели к коннектору и подцепились к нему, да, вот таким вот образом и он у вас загорелся желтеньким. А, первое, ребятки, что нужно сделать, это, конечно же, с ним соединиться. Нажимаем на клавишу P и соединяемся с этим а, коннектором. А, дальнейшее действие такое, что нам необходимо погасить фары, нам необходимо выключить двигатели, да, потому что наш а, крот уже никуда не денется и не упадет. Ну и, конечно же, нужно сделать некоторые манипуляции с нашими батарейками. Сначала, ребят, мы нажимаем на цифру 9, а, переводим наш а, режим батарейки в режим зарядки. Именно в этом режиме наши с вами дроны или какие-то другие устройства за заряжаются гораздо а, быстрее. Это, ребят, первый был пункт, то есть Ставим на девяточку батарею нашу в режим зарядки. И также мы э, включаем на восьмерочку маленькую батарею. Мало ли что, мало ли вам приходилось ей воспользоваться. Э, и она немножечко просела. И обязательно ставим ее тоже во включенное положение. Иначе, если вы этого не сделаете, у вас маленькая батареечка э, э, э, ни сколечки не зарядится. И, э, возможно, вы в следующий раз, когда закончится у вас энергия, не получится вам взлететь и долететь. И придется вызывать уже эвакуатор так, ну что ж, друзья, вот таким вот образом мы сегодня с вами рассмотрели нашего замечательного крота. Да, это вот такой вот у меня первый пилотный проект бурильщика универсального практически во всем с помощью которого можно добывать офигенное просто количество ресурсов, особенно если вы играете на какой-нибудь, допустим, усиленной сложности, как обычно привык играть я, то есть на более реалистичных настройках, где ты в своем инвентаре можешь увести всего лишь навсего, не больше нескольких килограмм и только. Ну и для этого нам приходит на помощь вот такие вот машинки, которые приходится мастерить своими руками. Ну что ж, зритель, я надеюсь, тебе понравилась моя разработка, где где ее добыть, конечно же, качай и есть ссылочка в описании под данным видосиком. Да, можешь смело качать и наслаждаться великолепием этого мода. Также, пожалуйста, критикуй, пожалуйста, распиши, что ты думаешь по поводу этого устройства под кодовым названием Крот. Мне будет очень приятно ответить на все твои вопросики, да, и, возможно, благодаря твоим комментариям я смогу сделать нашего Крота гораздо более универсальным и совершенным, чем он есть на данный момент. Ну что ж, у меня пока что, ребятки, все. играть только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!